Друзья, привет. Этим видео я бы хотел начать цикл роликов о торговле, о своей торговле на рынке Форекса, да, на валютном рынке. Как вы знаете, наверное, я большую часть времени сейчас уделяю торговлю непосредственно на этом рынке, и вы знаете наверное, что я участвую там в некоторых конкурсах. Вот последний был этот конкурс от GerchikanCom, который длился 4 месяца. Там удалось сделать неплохой результат, хотя и не лучший для чего нужны эти видео почему я их хочу сделать да потому что собственно не крипто единый да и также меня очень сильно бесит отношение общества к форексу то есть все считают что заработать на этом рынке невозможно что это сплошной один хайп и кроме крипты нигде нельзя делать деньги я бы хотел этот миф наверное, развеять и возможно если ты сейчас меня смотришь и ты давно интересуешься валютным рынком ты постоянно задаешь о себе вопрос можно ли там заработать а правда ли все эти слухи которые о нем говорят а неужели там все брокеры недобросовестные ну и так далее то есть вы, все эти э, осторожности какие-то предрассудки да, которые мешают э, человеку развиваться или же пытаться посмотреть в другую сторону и имеется в виду инвестирование так вот непосредственно цикл этих видео будет направлен на понимание того что любой рынок это в первую очередь рынок и если ты не можешь на нем заработать то во первых причину нужно искать в себе эти видео будут представлять собой коротенькие отрезки или нарезочки из собственно трейдов я не торгую внутри дня, это практически среднесрочная торговля, это торговля на парном трейдинге, я использую именно эту стратегию торговли. Это рыночно-нейтральная стратегия, то есть я не завишу от направления движения цены, и поэтому мне не нужно постоянно находиться в рынке, я использую абсолютно другие вещи для анализа входа в позицию и выхода из нее, собственно, все там практически механически делается. Так вот, ролики будут состоять элементарно из той прибыли, которую мне удается заработать. Я буду показывать вам прибыльность ежедневную. Ну, естественно, нужно говорить о том, что это сделки, которые, в которых, возможно, я сидел и месяц, и больше количество времени. Просто вот они закрылись непосредственно сегодня, и я, естественно, буду о них, их освещать. Дейтреда будет очень мало может быть его совсем не будет, в основном это среднесрочная торговля, но у вас будет складываться мнение о том, сколько же можно заработать на рынке Форекса, какие для этого нужны капиталы и сколько на это нужно тратить своего личного времени. Более оперативную информацию я выкладываю в канале Telegram, который называется Каста. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. Если вам нет времени или там, вам не хочется смотреть видео на youtube пожалуйста следите за мной в канале telegram там я выкладываю все более оперативно и более подробно насколько хватает времени ну а сейчас давайте наверное, перейдем к сегодняшней прибыли и что получилось за сегодня заработать при всем при этом то что я полдня не находился возле монитора а был в разъездах что с этого получилось давайте посмотрим итак сегодняшний первый результат Перед вами сейчас терминал Admiral Markets, это mt 4 естественно. И это один из тех счетов, которые я веду. Это демо-счет, как вы можете видеть. То есть здесь страшного ничего нет, просто потому, что на этом счету я проверяю свою гипотезу. Гипотеза эта состоит в том, что я здесь использую исключительно контроль рисков, money management и торгую непосредственно по нему. А для входа в позицию я использую обыкновенную монетку. Орел, лонг, решка, шорт. И хочу проверить эту гипотезу, насколько она окажется успешной или наоборот неуспешной. И естественно эти результаты буду выкладывать в этих видео и в канале Телеграма, котором я сказал уже выше. И сегодня мы можем с вами видеть то, что это весь портфель, который набран, когда закрывается какая-то единица какая-то позиция, я ее набираю заново, снова-таки по монетке и сейчас, сегодня были закрыты британец против доллара и британец против австралийского доллара давайте посмотрим что с этого получилось здесь выберем период, выберем его за сегодня 22-23 число он был уже у меня выбран да, получилось 16.92 да? 16 цента посмотрим на графики так вот пожалуйста значит это британец против австралийца у нас здесь получилось ровно 100 пунктов 185 и закрылись мы по 184 чуть ниже до да? 185 за да здесь ровно 100 пунктов позиция взяла на 692 и давайте сейчас посмотрим теперь еще на британец против доллара что здесь у нас получилось здесь у нас получилось ровно то же самое. Да, ровно 100 пунктов. Здесь по британцу доллару, здесь 10 долларов вышло. Это то, что касается непосредственно монетки. Ну и по общей позиции вы уже, наверное, поняли, видели, я уже вам это все показал сегодня. Общая прибыль у нас здесь получилась 16,92. 1 да? 10, вторая 6,92. Так, с этим счетом понятно. Давайте теперь смотреть непосредственно. То есть, как вы поняли, это консервативная торговля. да она не предопределяет каких-то сверхрисков, ну и, собственно, какие здесь могут быть риски, если это торговля исключительно основана на money management. Давайте смотреть теперь конкурсный счет, тот, который был на Герчике, я его продолжаю сейчас вести. Завтра открываю еще один счет на у брокера фиба групп и уже там будут как бы, сделки на реальные деньги, и чтобы не было вот этой вот ерунды в комментариях о том что ты там торгуешь на демо-счетах, торгуешь фантиками и так далее окей ребята это все понятно я понимаю абсолютно вашу реакцию поэтому завтра будет открыть, открыт нормальный счет и будет соответственно вестись нормальная торговля давайте посмотрим сейчас на конкурс на конкурсный счет который был по герчику и сегодня по нему было закрыто так сейчас я покажу минуточку аудиосд по-моему нет канадец против японца Он был сегодня закрыт вот таким вот образом получилась сделка дальше у нас был закрыт так доллар против канадца пожалуйста тоже 100 пунктов и на этом все пожалуй да давайте посмотрим по выбранному периоду за сегодня 22 число Выбираем, смотрим 37,90. Это то, что по те сделки, которые закрыли за сегодня. Таким образом, у нас сегодня получается 37,90 плюс 16,92. Да, там, по-моему, такая была цифра. Да. Так, 37,90 плюс 16,92. Равняется 54,82. Вот, собственно, такой результат. Друзья, это тестирование терминала C-Trader от FIBA Group, так как я завтра собираюсь открывать у них счет, поэтому пока разбираюсь с терминалом. С этим я еще на нем не работал ни разу и пока впечатление очень даже положительное. Приятный функционал, все здесь интересно, достаточно хорошо. И давайте посмотрим, что за сегодня здесь удалось заработать по моему сегодня ничего здесь не заработалось, ничего не закрылось, все только ушло в минус и немножечко минус поэтому это мы не считаем и останавливаемся на результате 54.82 доллара, при этом депозит, который конкурсный, он 10 тысяч долларов консервативная торговля полностью ну и соответственно монет, на монетке там 30, но это, будем говорить, что это взял я специально с запасом для того, чтобы было куда двигаться. Ну и не забываем о том, что это, это демо-деньги, поэтому о них немножечко говорить всерьез не приходится. Но тем не менее, еще раз говорю, что это только начало. Я реально счета не показываю, потому что инвестора против того, чтобы светились их счета. Поэтому завтра открывается реальный счет это будет порядка 5000 долларов и уже посмотрим что из них получится сделать и достать видео планирую делать ежедневно друзья на этом у меня все напоминаю что все ссылки будут в описании если вам интересно оперативно следить за информацией по торговле на форексе пожалуйста подписывайтесь на канал в телеграме на него ссылочка будет в описании вот так он постоянно выглядит я здесь постоянно выкладываю отчеты постоянно выкладываю о том какие сделки я беру какие то свои мысли Это в формате такого вот блога, как бы все ведется. И если вы трейдер, если вы валютчик, то вам будет интересна данная информация. Большое спасибо за внимание. На этом у меня все. До новых встреч. Пока.